я хочу обратиться к Рамзану Ахмадовичу Кадырову от имени военнослужащих. Рамзан Ахмадович, мы все заодно, все делаем максимум для того, чтобы очистить нашу родную землю от фашистской нечисти и освободить наши территории. Но ваши люди, я говорю от ваших подчиненных, чеченцев, которые неоднократно были замечены в том, что применяли насилие военнослужащим ЛНР и ДНР, естественно, мы все с уважением относимся к чеченским братьям. Но имеют место неоднократные факты сексуального насилия с их стороны над нашими бойцами. И это же предел, который выходит за все рамки. На этом фоне повысился уровень напряженности. И возникают постоянные конфликты, которые ставят под вопрос выполнение поставленных задач. Что тянет за собой высокий уровень смертности и состава. Рамзан Ахматович, мы не шайтаны и не должны терпеть унижения чеченцев. Рамзан Ахматович, если вы реально хотите внести вклад в нашу победу, прошу уделить этому вопросу внимание и принять соответствующие меры.